Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Фрэнк. Сегодня будем играть в катс на на сервисе CrystalX. Так, баним классы. И перед началом вы должны подписаться на мой канал, поставить лайк и зайти в телеграм-канал, зайти в дискорд для подписчиков, он так и написан. А еще зайти в Дзен и тоже подписаться и добить мне там 100 подписчиков. Давайте мы все сможем. Я беру... Захожу к ребятам. Мастер оружия. Алло. Так, у меня алё. тут вообще пораши все. Я, я, короче, мастер оружия. А, у меня тоже пораши. Я взял. Я пирата. алхимик. Я, алхимик. я, я уже начал. Я вот уже начал дав дав давно. А? Ой, помни, нет. Только не у меня прекрасный глаз. Я алхимик. Я алхимик. У меня все прекрасно. Я выпил пивко и бегу на зомби. -спилу. Я дубликант. Я вот это. Я хочу. Я хотел. А у меня в есть. Хотя... Понятно, есть в, в так. Ну, но типа, меня не раз раз раз Мне раз раз да. надо 6 тысяч, хочу новый класс. Не хочу с этим пиратом Ой, ходить по нашему... да. Это я мне решила снимать, но я, как всегда, решил поздно запускать ОБС. Вот. сидение. Выращать Что треул. это за... А гре... что у меня, у меня, -то же... на у меня ну, тоже такой ну, Я взял Ой, вот я это зелье без... сил. У меня там был лук на горячую селу. А... У ну, тебя а... стоит твой старый скин. А, да, у меня кот стоит кот России. А я уже. Кот у меня кот а, Казахстан. Кра... Кра... У, меня... у меня кот Украина. У у меня кот... кота России. У него кот. Ну у меня да, кота... все... Просто просто кот. Так. Нет, у Флинди нету кота. А Бесконечно. Флинди предал нашего брата, у Флинди свой, Дед Мороз. Бомж Мороз. Господи, почему ты, Дед Мороз? -мороз, Господи, -мороз. Зеровые, зеровые, а э, у него на бомжа я не понимаю, почему. У меня даже у Бэя раз залагал. у раз залагал, Так, это Я против Флинди ничего не имею. Мороз. Ну, он бомж Мороз. Какой он я дед Мороз, Мороз в Мороз. о о-о-о. Да ты молодой, Мороз. Ой, Мороз. Мороз, да Мороз, я не знаю, сколько мне дается встал. урона, бесполезные учители ей этого пирата. А давайте не, не будем все в пятером говорить Да, давайте, извините, давай ты будешь маршрутируешься, и... Олега, алмазная нагрудник, нечестный, это нечестный. Да, опять же, на защиту от снаряда. У меня просто, бреда, просто не успею, а, у меня, а у меня вот это, у меня шлем. А у меня, у меня, у меня тоже. А у меня нет. Лука Гаргона. Луке призно. Я Гаргона О, Лас воздерётся против бьется? Линди. Я думаю, Линди тебя рыба не победит. <свят> Если тебя победит рыба, это будет смешно. Ой, он голем, Я ставлю кстати. на рыбу, потому что у него есть вот хрень какая-то блотная. У Флинди сила 2, и он Мастер оружия. Ну, ты бред собачий. Где фринь, дубликан плюс 3, да, дубликан дубликан, вот это, Чего понимаешь? плюс 3? А, боже, дубликан. Кусишь? <существует> <существует> я перепутал его с лужейником. Френди, <существует> если материнка. ты встрешь, это будет позору просто всего. Это будет вязка. Просто лосось выиграет. Лосось выиграет. Ну я поставил на Чай лосося зелья. на всякий случай. Я тоже 2. на лосося. У у есть, есть, есть вот это у вас сказка. Понял лосося. А, а, лосося. Марлега мы вот от команды. Да, эти конечно. Ладно, горячие струи хотя бы. У меня все прекрасно. У меня уже есть зелье связки, зелье связки. У меня все идеально. У меня. У меня тоже. У меня зелье силы. Ну ладно. У меня есть зелье слабости и силы. И знаете что? Я скопировал этого Челика. Что? Эм, ничего. Действительно. Как Нет, ничего? Нет, что-то реально ничего не скопировалось. Нет, что-то да скопировал. Нельзя, mm -hmm. никак не может тебе ничего не скопироваться. Блин, медведи. Может у тебя с определенной волны? Может пофигтили там не его. Знаю. Вот тупой, просто минус. Остачел, я, я хотел поставить этого, на того такого поставить, костюре перейду. Как? как а боже, я забыл ставки. Понимаю. понимаю. Ра, делишки, делишки в моем кармане.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 у меня капец, у меня не... Так не, я вс ⁇ серьезно. Олег, без шуток. Mm. Да, мы все тут защитили смешную шутку. Знаю, на меня много поставили? Нет, вообще никто. А. Да, я, я мое не объяснить. Что вы все на меня надо проиграть, серьезно? Я хотел сказать, что сегодня много поставили, а потом скажут... А, ладно, сейчас расскажу. А, Инвент проводится, ну ладно. Голосось обычно. У меня еще один... Алмазный нагрузник надо, а защитил, надо срочно срочно да, срочно Я срочно. не понимаю на чем у меня Чё ну, взять лучше? Зелье отравление или исцеление или алмазный шлем? Алмазный... Да, я исцеление. тоже думаю, что шлем взять Я уже взял Лосось и рыба дерется. Мне кажется, лосось выиграет а Кстати, лосось... Чтобы стали, стали стоить Так тысячи Подожди, и лосось и Это тоже выиграет мне кажется, выиграет рыба, потому что рыба очень стильная, и леща когда дай. Леща, леща. Ну да, я как говорил. К сожалению, ставку я ни на кого не поставил, потому что я был занят покупанием А я говорил, рыба просто леща дала и Капец, у нас уже седьмой раунд, у меня вещей вообще нет, я бомж. Мороз. А то Да, Я бомж-мороз. А как можно слышать Завтра выходит обновление мода, сегодня же 9, значит завтра 10 выйдет обновление, еще выйдет 20 числа обновление. <свистит> так, Лука. <свистит> Ой, как жалко, что тут топорика нет, Лука бы топориком сидел. <свистит> да, Незрито. Да ему хотя бы какой-нибудь топорик. Да Лука хотя бы деревянный, дайте он зарежет всех рука ну да Лука, короче топориком и а, все. ну кто выиграет у меня меча нет мне это не нравится и все рука. мне Ладно. тоже это не нравится мне нравится то что у меня мне нравится рука лука если ты выиграешь ты получишь супер де много денег прям реально я за лук дофига против лук, но лука, давай ты сможешь ты машина лука знаю, ты будешь но... помни это Олег не как за тебя он против лук. тебя я уверен нет, я взял Луку, не то что Костя, вообще поставил 500 нет, против луку! Ой, я хотя бы поставил, залагала пон... А, как... Ну ладно, Луки залагала. 30, Лука это не видит если что, иди. 2 3 поставил... ай-яй-яй... Ой, 30, 30, 30. позже. Алмазный меч. Спасибо. А мне не дали ничего. Просто а, нет, у меня, у меня был в, в рулетке фул кожанка, реально. У меня там и шлем, и ботинки, и все на свете. И нагрудник. И по блин, кто выиграет? Mm. Мне кажется, выиграет левый человек. Mm. А хотя у него... А не, него... А хотя у другого есть... Я скажу mm, так, блин. то что с кем... Блин, я с ним дрался, я, я не скажу не по опыту, не он ни разу по мне не попал. Я его просто закомбил, он ни разу по мне не попал. Mm. Но может сейчас... И попадёт? поэтому ты на него поставил? Нет. А, я с правым дрался, а не с левым, я забыл сказать. Ну ладно. Поэтому мне, он не умеет драться правый. Ну, в целом, Костя, спасибо. хорошо. Я забыл ну, сказать Я-то Костю никогда не слушаю. Костя, слушайте. Да? Да, Костя, забыл. это постоянный человек, который в КСК надо слушать. Люди, я Ну здесь с нужно слушать, а не Костю. Неправда, Олег. Нахал. нельзя о, лосось завершил. Как? Почему он 6-6? Где еще 6? О, Флинди и лосось. Асос ну, лосось. Чай-то лосось у меня так покупался. Так, Флинди, смотри, у лосося все я есть. Я ты бомж. Ну, смотри, я у него не успею, нет. 9 Флинди, если ты в него стрельнешь. Ой, попадешь слабостью, то он просто бессилен. Но я в, ув, уверен, что ты не попадешь, поэтому. Я поуверена, что ты не поступил. Ну если ты попадешь, это будет реально фиаско, но тебя один чел поставил. Ты получишь столько денег, что там просто <кхе> можно квартиру в Москве купить. В центре Москвы. да. Ты не попал в Попал! Лосось! Нет, лосось не снимай. Лосось! Лосось! Лосось! Лосось! Лосось, там, лосось, там чел 4000. тысячи. ты хочешь, чтобы Флинди стал миллионером? Я сказал. Квартиру, ну все. Ну, все, в цент... квартиру, квартиру в Москве купил. Ну все, в Квартиру в Москве. В центре обеспечено. Квартиру в Москве. В центре обеспечена. Лосось. в Москве. Квартиру в Москве. Квартиру люди это второй в Москве. Да, да, серьезно. Ну все. Плюсные деньги. Да, Да, флинди посмотри сколько у тебя денег в итоге 4K, же сказал. Нет, как в итоге сколько? У меня одиннадцать Вот, в итоге О, я же сказал. Я, я не то все. Ну да, я говорю, лосось безмамный. Боже, я, не, я, я хотел взять меч, но я взял... Я, Ой, я понял все. лосось, у него нет просто да. стрелять. Я как, я можно я была, как можно было... Как можно было... Я не знаю, даже... Как в Линде проиграть? Как можно проиграть, во-первых, лосось? Как нет, во-первых, как можно? Как мог лосось проиграть человеку? Рыба, как рыба? Да у меня в реке рыба лучше дерется, чем лосось. Это бесполезно. У меня в аквариуме рыбы лучше дерутся, чем они. Тамая смешная, короче, я хотел выпить. А потому что у меня ничего нету вообще. У меня даже Ты нет. А что, он шизьку потерял? А он шизьку потерял, серьезно? Жишку Короче, да, жишку, жишку потерял. потерял. Это. Я хотел выпить. У меня у меня зеле силы. Ты хотел выпить? Нет. Тихо. У меня зеле силы и пиво. Я начинаю пить зелесилы, и пиво просто у меня пропадает и просто дается обычная бутылочка. Я вот не улотнул. А так хотелось. Снятый ты иди он говорит какой-то невзязный ставок. Ребят, говорить. я не пью. Конечно, конечно, вроде б... бы. Молчать, О, Олег. Он угрят. Он угрят, а что он нап... Туал... Неправда, не пьем. Это Олег ходит. Да, он в огороже. За, за, за трубами. За трубы, В трубах валяется Олег. Знаете, почему Олег? Больше рос. Вот почему Олег гулять не ходит. Он боится, что он снова по трубами уснет от пьянки этой. Я-то рассекретил, Олег, давным-давно то, что зомби, зомби просто все равно ноги отравления. Не о, книжка да. выпала, книга о регенерации. Давай, лукашонок.ру, выигрывай, выигрывай, лукашонок.ру. я Плюс денежки. О, плюс денежка. Плюс денежки. надо ХП. Дайте мне броню, пожалуйста. Пожалуйста, дайте мне сейчас броню. Где у меня лука? вообще броня идеальная. А Лука. вон я вижу А гаргон. никого не мешает, То что у всех по два-три по ХП, а у меня одна уже. кругами иди. Здесь все. бей. спасибо, меня услышали, боги. Ну да, ты иди. Ты просто Люди не знал? мне дали алмазные поножи без защиты. снаряда. А мне ничего не дали. У меня оскорбляет холодно. У меня оскорбляет хлоп нос. Нет, только не померяет. Либо я поставлю на лесу, я... которая безбашенная, я уверен. Лиса просто бешеная. Либо поставлю я человека, на которого лесу. нет брони, и он бумаж. Наверное, поставлю на. Я поставлю на лесу, на лесу. Леса, агрессив... леса агрессивные. Она, да. А лукавца. Лука, лука решил покупать. Лука, лука, ты побед... на что надеешься? Он надеется да, то, а что вдруг... лиса, она забоится человека и убежит. Да. Но он, это не про эту лису. Он думает, он лукап, верит, что это рай. Right. С 41 аккаунтом. Ну все, понятно. У меня 7000 на балансе. Мама пополняет баланс как бы. Тот самый Флинди. А что это? баланс что ли? Тот самый, у которого был 11 Тот самый тот самый Флинди, у которого Флинди, на первом месте Панетворс. По Кто на первом месте? А. Панетворс. О, О, Ой, Олег, выше меня. О, прикольно. А Тедди ниже всех. Да. Вот идея. Ну, не дожди. Бомжоник очень Ну, как бы не хотели на тебя ставить. Но это, чтобы он выигрывал и получал деньги. Ну. Опять я в любом случае на него поставлю специально. Вот возьму Так фит... вот, я тоже, но я на него поставлю тоже. О, Олег Дерево. О, -о Олег. Ну так. Я за что? Я ну, так, Олег. Олег, ты должен выиграть За что? Почему? Я должен выиграть ты. У него брони? Конечно. У него брони нет, ну как можно проиграть? Зато Чего? у него мечт, зато не у него мечт, зато у чем у, у меня. И что, у брони? Ты отнимай, отнимай все. то, что у него нет брони. <свят> <свят> я просто буду как Райт, я, я потеряюсь и пройду. <свят> <свят> <свят> <Что -то>... <свят> <свят> ну ладно. Нет, я ничего не отравлю. А, okay. Так, okay? у него, надеюсь, ни луков, ни хури нету, да? Прекрасно, я потерял жизнь на пауках. Потому что у меня нет Боже, Боже, Боже, больно, больно, больно, больно. Я в долг, больно, больно, Я в больно, Я, я больно. больно. По но поэтому ненавижу. я в Не надеюсь, я своей душой этот... Он дурочка, Славочка. Он же Собака, ты подойди ко мне ближе. Упсик. Олег, как тебе повезут, что ты вот это... Бежишь, я уже сдох. Олег не умеет бегать наперед, ладно. Нет, меня не учили в школе Фрумикса. Так вот... О, Олег, давай, Надо вернуть ее. Ладно, нет, проиграй. Просто верни меня. школу в Кромик, с этим буду отличником. Ой, как я помню паркурс, что? Олег выиграл? Да. Да. Эм... О, второй моментальный урон. он, всё. Теперь нет у меня равных, знаете. Нет. Есть, я равный тебе. Ты иди в банке. Зародыш, Олег. И вот Костя. Олег, а ты, вот, ишь, Костя. Олег, так. А ты зародыш, Олег. Ты уже слился, что? Да. да у меня, во-первых, отравление там, ничего, даже регенерации нету, и при том, даже брони нормальной нет. У меня тоже. Мне кажется, я сольюсь. Сегодня точно. Сегодня будет игра короткая, потому что реально я... Да, щас... но всего лишь там будет 4 я часа лета. Я... Да нет, у меня да, вообще брони нет, они меня сносят по 8 сердечек, но у меня и так мало. самое. Но я издов, а а сейчас я еще чешуницы краю. Пока да, они меня сносят 0. А когда я столь... Столь... Ох, а столь... Столь... Столь... А когда я пытаюсь стрелять через звук, они прям. Я еще даже шипы не покупал, у меня такой бесполезный класс, я вообще не могу. Тоже самое не покупал, у меня вообще. А у тебя как покупал? Меня вообще. Как у него есть банка пива, у него есть банка пива, и все. Я. Балтика девятка, у него есть Балтика девятка все. Реклама, реклама. Реклама. Пьянемся. Пьянемся как можем, пиаримся, как можем, надо надо начать жить. Все, я сменил себе класс. Охотник на драконов. Да, лучше уже. Погоди, как это работает? Как эта штука, Костя, работает? Печеньки не нажал и другой И тебе там не дается Нет, пять штук на выбор, как у меня всегда было. Ну, скорее всего три. Скорее всего три. Что три? Ну, три обычно дают, наверное. Блин, у кого-то три, обычно, у кого-то пять лосось против против так, у меня сел. у тебя против против против против против против против против против против против против против лосось агрессивно против против против против против против а Судя, типа, э, типа, вот серьезно? Я не понимаю, что говорит Тедди. Он на каком-то узбекском говорит. Да я сам в да. шоке не знаю, на каком он говорит, на французском. Ты, я знаю могу. знаю немного французский, могу да, перевести. На... О, две тысячи. О, тысяча. О, две тысячи. На... Да нам тут не нужна не нужна Нет? пропаганда. Уже токсичный идти отсюда. Ну, всё, я да уже... у меня тут вообще Это полный джинглбенд. Так, от кого-то избавились. Это супчики, ура, супчики, ура. супчики, супчики, супчики, супчики. Тех наглых используем отравление, У меня избавились все у меня ужасно. Они меня пробащают. Волк с ума, Боже, с ума Ужасно, если жизнь бы жизнь ты видел мою броню, ты бы понял, где ужасно, а где хорошо, Олег. Ну, учитывая то, что за мной бежит люди, по которым я попасть не могу. И люди да. могут. У Олега немного косоглазий, он не видит, да. где находятся люди, с какой стороны. Он бьет влево, а МОВ глиста, тупая, глиста! Ура, я победил глисту! Олег, поверни, ты где? На меня посмотри. Нифига, Олег третий? Что? Это убрание, правда? А я еще слава богу, в дуэлях не попадаюсь. Приехать. Ну ладно, самый лучший вариант. Так, Флинди против этого Симоничка. У него есть лук? У него есть, да? Наверное, ну я так уж, усп... я мажор. Могу тебе паздать. Я просто ставлю 50 рублей, потому что у меня у меня лука на балансе. А нету, алло, судьба. Где мой Я поставил 50. А 51 я... осталось. Вкусно. Переиграй меня, давай, переиграй меня. Тысяча. Да, давай. Флинди, если ты сейчас выиграешь, снова получишь кучу денег. Ёж корола, ёж корола, ёж корола. Чего они такие жесткие? Мой Плюс. меч с ними не справляется, особенно броня. броня а у меня и... моя, Ой, моя алмазная броня а... с ними не справляется. Олег, у тебя вообще должно быть цветочки, понимаешь? Вот у меня а это моя... проблемы. Я, корола. Я тоже, Серьезно? Боже! Сюда. Я не могу, что за даун играют. Просто сюда. Ну, потерял, я сейчас пойду про. Я... минус минуска уже хорошо, что, что 50 мне... рублей поставил, у меня больше не было. Я так бы реально поставил против линки много. Я... Я... я не могу, я... ненавижу. Я сейчас буду жить по ну быстрее, я дурый. Ты будешь что-то а не, а не, а не, не нужно чё-то <соспит écoutez> <соспит> <соспит> Ле... Почему вы все были? Ну, я нашего. Расча... Окей, да, жизнь. У Жиз... Жиз... меня нормально. и <соспит> У да, меня норм, у меня две ты... жизни. Это на меня никогда не могу я... говоря, не сказать ни слова, и не сначала. По... Да, я потерял жизнь на пауках пещерных. Боже, Я сейчас смотрю, сейчас да, пауки. Я думаю, да нет, а потом понимаю, то, что это токсики, и будет легко. А, нет, они нифига мухи! А! Спасите. Сос. Сос у меня очень мало хп. Придется супчик есть. У меня целая полоска. У меня полоска осталась. Расос. У, а он... у меня, <сícer> <сícer> <сícer> у меня четыре. Мне легко. Ну да, фредди. Вот сам вот которого вещи. У меня фул броня за пять. Ну да, тут 11 одиннадцати тысячами просто, прям вот смотрите это чел почти победил меня но лука гораздо слабее чем, чем я и по факту было очевидно то что он выиграет а вдруг лука сильнее тебя мы то откуда знаем лука, который... а сейчас такой блять, будет слава богу меня не ставил мне начали доводить олег молчал бы ты меня вообще видимо... мне лук нужен на меня Он посмотри меня на просто шаль, на мою броню идеально. Да, бомбч, ты подвыпердыш. А? А? А? А? У меня а? просто, а? у меня броня просто идеальная, на самом деле. На. Я рад ты? очень, что у меня ты есть такая на классная на броня. На медвежем. Давай. Хотя бы шарт надо купить, у меня шарт очень идеальный. Хотя бы, просто, что с алхимиком сделали? Алхимик ничего не еще он как minha. был, его не изменяли не нифига. Я тебе сейчас пошию, дам, если ты еще будешь призывать еще раз. Ага, да-да-да-да, дарыл, мага, дарыл. У меня... Нет-нет-нет-нет, а по полоска? А что мне такие можно? полоска. Вы с броню из З5 проигрываете, серьезно? Да. Я, который, было... я, который Фу. просто броня уже, ну, некуда. У меня была бы связка, я бы с ними вообще на изи расправился, у меня меч... Я классный. с ними на изи, были. вообще с ними я справился, не самое сложное, самое страшное это. Ох, я справился. Фринди, ты где? Я возле прокачки. Ну, посмотри на меня просто. А, кошка, она... там, а О, он... Пион... спасибо. Я дерусь просто с, с челом, с донатером, которого Фул броня за... Пять. Не, какой сиппет и что, у него только два элемента а, за четыре, ну... а остальные за два кабака. Фула маска, хотел сказать. Шипы, ну, спасибо. Придется им мне купить. Да я лучше уже с сарахинами, пауки большие. Я хоть хотя бы с ними поиграл, поиграл бы я бы справился, у меня а, битчинестоногих 5. У меня нет. Блин, ну, у него есть лук. Мне ну, все, просто, просто мне все, перестали давать. Он мне а всех давай хаппы снес, хаппы... просто на изи. Да, ты изи. прямо сейчас. Возьмем все, бросим и кинем. Ну-ка, вот это Вот, если мы доиграем. Ну, Олег, можешь умирать. Олег, ты на кого поставил? Я ни на кого не ставил вроде как, я, я не Я Лосось проиграл, не -е -е -е -е -е. Я ни на кого не ставил, потому что я обычно... Я лосось. Пока... лосось! Олег, куда лосось? мне сейчас не до тебя. Эти, алиэк, а у меня сейчас три хп, я летаю, как феечка Винк. Олег, твои бы на... мне проблемы. Да у меня щас а -а -а. шипы, шипы. Да, Твою бы мне броню. И было бы вообще все чики Тишина начинает лагать. Меня убили. О, Олег, да, не я не вижу. Да, отпинай я ты не уже не их. Да я в... уже их пинаю, пинаю. У Олега с хорошей броней, с хорошим мечом. О, с бронёй, с хорошим мечом. О, да серьезно, боже. Идите нафиг. Но, ты, Костя, мне перестали давать какую-то полезную. Мне выдают. Что мне? мне дают? Мне дают обазный нагрузник. Нет, защита от заряда. Все. Хочешь да. что-то другое, дайте мне уже со своей защитой. Да, с этим Стелс, у которого лук, он мне сно... Кстати, он с луком не сносил просто сте... одну строчку, потом вторую, и за три удара да. меня просто с вынес. Да ой ой да вы задрали меня можно лучше ой ой я лучше в дуэлих был бы, нежели... Ну, хотя сейчас будет физично, потому что эти они медленные, то я уже их тут размотаю, успею перерывать и Ну ладно, тут а. было понятно, что я сольюсь, потому что... Ну, броня у меня реально просто топ. О, а где половина? Да, зомби легкие, они издайшие, ну серьёзно. Ай, и тот следующий пиглинок. Есть, сегодня, у меня лука нету, босс скоро видимо вроде как. Спасибо. Пещерные пауки вообще. Мне прям, мне прямо они нужны. у меня денег вообще нет, вообще нет. у меня 500 тысяч была и за тысячу ничего я не могу прокачать. Я ж не буду кожанку прокачивать на защиту 5, это уже, это же сумасшедшее вы... какое-то. То самое я, который вкачал кожанку на З5, ну а теперь я купил алмазный нагрудник, ну не купил, но взял на... алмазный нагрудник, <гас> Нет! поэтому у меня все прекрасно. Боже! <гас> да потому что... Что с ними, что они такие резкие, как понос? Да, меня <гас> Меня еще <залагало>. Меня, просто... <гас> <гас> меня еще и залагало. Кости, да. У меня 3 да. ХП, ну и все, я Привет. сдох. Топ. Это, раз Это ужасная игра, просто убого. Ужасная меня У залагает, меня убогает, у меня меня не убили, я вот сейчас скажу, но я умер. Остался Флинди. Остался только Флинди. Да. У меня вообще прекрасная игра. У меня просто. Ужасно. Не, это вот этот чел на втором месте, он у меня конкурент. И с okay, А вот его дикий дену он языч. Да. Тем более у него одна жизнь. It's и Клев, наверное, тоже изич. Хотя у него на видео, наверное, будет близко. На этом мы будем заканчивать. Все, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Промик. Всем удачи и всем пока-пока.